Эта программа вышла в свет благодаря поддержке друзей и партнеров служения Джойс Майер. Я хочу, чтобы вы приняли решение радоваться своей жизни. При этом вы можете стремиться к определенным изменениям и молиться о них Богу. Но все же вы должны быть довольны своей жизнью. В противном случае вы зря тратите время. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как полюбить свою жизнь и полюбить себя. Бог есть любовь. Не знаю, замечали вы это или нет, но Бог таков. Он постоянно говорит о любви. В Библии сказано, что мы должны любить Бога всем сердцем, всеми силами души. Мы должны любить ближнего, как самого себя. А значит, Бог желает, чтобы мы полюбили себя и свою жизнь. Я раньше многое не любила в своей жизни, Уверена, что многие из вас также прошли через нечто подобное. Некоторым из вас, а может и большинству не нравятся некоторые моменты, которые происходят сейчас в вашей жизни. Уверена, среди наших телезрителей есть те, кому в настоящее время не нравится то, чем они занимаются. Интересно, сколько людей говорят, «Мне не нравится моя работа». Многим людям не нравится место, где они живут. Не нравятся их супруги, не нравятся соседи. И вообще их окружение. Им не нравится их дом или машина. Можно еще много перечислять, что нам не нравится в том числе и самих себя. Но вам нужно примириться с самим собой, потому что от себя никуда не деться. Вы не сможете от себя уйти, вы будете сопровождать себя везде. Для меня большое испытание провести два часа с человеком, который мне не нравится. Но самое страшное — провести остаток своей жизни с тем, кто мне не нравится и от кого нельзя сбежать. С собой вы идете в ванну, спите, принимаете you душ, you, вы идите вместе с собой. Повторяя, вы берете go, себя с собой везде, куда, куда бы вы are. ни направились. Так And или иначе, религия заставляет other, людей думать о себе плохо, что они ничтожество, что они ничего не стоят. Я думаю, это создает большие проблемы по всему земному шару. Я недавно вернулся из страны, где существует примерно 14 основных религий которым примешаны всевозможные традиции, а также есть колдовство. Поверьте, это создает огромные проблемы. Я проповедовала там и говорила о том, насколько важно примириться с собой. Это очень важно. Ведь вы не можете отдать то, чего у вас нет. Как вы будете кого-то любить, если вы ненавидите себя? Тот, кто стал христианином, постоянно слышит, что он должен любить людей, должен прощать их. Но если вы не простили самих себя, то вы не сможете никого простить. Нам говорят, что мы должны быть милостивыми к людям, но если вы не будете милостивы к себе, то не сможете проявлять милость к другим. Поэтому нам так трудно любить и проявлять доброту. У нас это часто не получается, потому что у нас с этим проблемы. У нас нет правильных взаимоотношений с самими собой. Пока все хорошо? Многие люди даже не задумываются о своих отношениях с собой, но у вас они должны быть. Библия — это книга о взаимоотношениях. Она говорит о взаимоотношениях с Богом, с самим собой и с людьми. Когда я проповедовала в той стране, то пришло много людей. Служение проходило на поле, и люди сидели прямо на земле. Я говорила им библейские истины, у них не было уютных кресел и кондиционеров. Они сидели прямо на земле, чтобы попасть на это служение, и некоторые потратили на дорогу часы и даже дни. Я много говорила о праведности и о многом другом. Также я сказала, что они должны любить себя. Мне показалось, что эти слова ударились в стену. Я никогда не чувствовала такое опротивление ранее. Это было словно... Потом я подумала, попытаюсь еще раз. Я сказала, я сейчас кое-что вам скажу. Я сказала, что я люблю себя. Дейв и другие служители тоже почувствовали эту стену. Во время проповеди что-то происходит в Духе. Сразу понятно, открыты ли сердца слушателей, или они воздвигли высокие стены, и ваши слова от них отлетают. Вот почему нужно приходить на служение с открытыми сердцами. Вы помните, в Библии сказано, что посеянное семя упало в разную почву. Ваше сердце — это почва. Стало понятно, что даже мысль о том, что можно любить себя, была чуждой для них, потому что они были переполнены религией. И эта истина в них не вмещалась. Эти люди были унижены, у них была очень низкая самооценка и плохое мнение о себе. У них почти ничего не было, а я говорила им, что им себя нужно любить. Они не могли принять это. Поэтому я попыталась это разъяснить. Не знаю, насколько я в этом преуспела, но прогресс был. Я верю, что эти твердыни будут разбиты Словом Божьим, и люди познают, кем они являются во Христе. Люди думают, что любить себя — кощунство. И крайняя степень святотатства — потому что они не понимают праведности. Они не понимают праведности. Да, мы грешим, мы постоянно совершаем ошибки, но мы должны смотреть на себя через Христа. Мы должны знать, кто мы в Христе. Библия нигде не учит вас плохо думать о себе, там сказано, не думайте себе больше, чем человек есть на самом деле. Не думайте, что вы выше других. Но Библия никогда и нигде не говорит вам ненавидеть себя или стыдиться себя. Люди очень не уверены в себе. Неуверенность в нашем обществе стала эпидемией. Люди пытаются всеми средствами восполнить эту неуверенность. «Если бы у меня была хорошая карьера, я бы чувствовал себя уверенной, если бы все было прекрасно, если бы у меня было больше денег, если бы я жила в хорошем доме, была бы замужем, тогда я была бы счастлива» и так далее, и тому подобное. Мы так сильно стараемся впечатлить друг друга. Вам нужно иметь здоровые взаимоотношения с собой. Вам нужно быть уверенными. Я не говорю, что вам нужно чувствовать себя уверенно. Вам нужно быть уверенным. Видите разницу? Аминь? Дьявол ненавидит учение о праведности. Он его терпеть не может. И даже если вы становитесь христианином, то он хочет, чтобы вы были унижены и придавлены. Он хочет, чтобы вы были печальны и подавлены, унылы, боязливы и неуверенны. Ведь если у вас не будет уверенности, вы ничего не сможете сделать для Бога. Ничего не сможете сделать для людей. Сегодня я хочу поговорить с вами не только о том, что нужно принимать, уважать и любить себя, но и любить свою жизнь. У вас есть только одна жизнь, другой не будет. Аминь. Печально, но я впустую провела много лет своей жизни, и если кто-то научится на моих ошибках, то я смогу вздохнуть спокойно. Я была несчастлива на протяжении многих лет только потому, что мне хотелось быть кем-то другим. Конечно, у нас должны быть мечты стремления и цели в жизни, это замечательно, нам постоянно нужно к чему-то стремиться. Мы не созданы для того, чтобы отключиться от всего и ничего не делать. Нам нужно к чему-то стремиться, нам нужны цели, нам нужно совершенствоваться и расти. Но иногда мы теряемся в этих стремлениях и начинаем жить своими мечтами, прекратив радоваться тому, что у нас есть сейчас, в настоящее время. Есть много несчастливых служителей, которых не радует их служение. Они усиленно трудятся, буквально до изнеможения. Они беспокоятся о том, что другие о них будут думать. Поверьте мне, если вы постоянно на виду, то люди вам постоянно будут говорить, что они о вас думают. Если не в лицо, то в письмах. На некоторых служителей это так действует, что они теряют всякую радость. Как-то на одном служении я попросила выйти вперед тех, а это была пасторская конференция, кого не радует их служение. Я предложила всем таким людям выйти вперед, чтобы помолиться за них. На этом я собиралась закончить собрание. Я думала, что выйдет не больше 10-12 человек. Но служение затянулось, вышли сотни пасторов, руководителей прославления и других служителей. Я подумала, для чего тогда заниматься служением? Если you know, вам очень really, не really, нравятся ваши really, really занятия, то займитесь чем-нибудь другим. Я хочу, чтобы вы приняли решение полюбить свою жизнь. Несмотря на то, что вы можете стремиться к некоторым переменам и просить Бога о них, вы должны радоваться тому, где вы находитесь. В противном случае вы зря тратите время. Аминь. Аминь. Евангелие от Уанна 5.40. Здесь сказано, придите ко мне, чтобы иметь жизнь. Вы слышали эту фразу часто. Особенно часто это говорят людям, которые ни в чем не видят радости, и жизнь им в тягость. Им говорят, живи. Это стало своего рода крылатой фразой. Живи. Но люди могут жить, не имея в то же время жизни. Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имелись избытком. Слово жизнь на католическом звучит как зоэ, что означает Божью жизнь. А я могу вам сказать, что у Бога не бывает неудачных дней. Бог счастлив. Аминь. Нам нужно учиться жить по духу, а не по плоти, потому что радость или ее отсутствие, мир или его отсутствие зависит от вашего восприятия, все зависит от вашего отношения к жизни, от ваших мыслей. Если вы думаете о чем-то с позиции эгоизма, то вы исполнены смерти и притягиваете всякого рода несчастье. Но если вы думаете с позиции духа, то вы наполняетесь жизнью. Откроем послание римлянам 8:6. Вы можете увидеть это место на экране. римлянам 8:6. Помышления плотские, человеческие чувства и рассуждения без Святого Духа. Не тратьте много времени на то, чтобы разобраться в чем-то, и вы станете намного счастливее. Суть смерть. Помышления плотские. Суть смерть несчастье, возникающее из-за греха и сейчас, и в будущем. Но помышление духовное — это жизнь. И мир в сердце сейчас и всегда. Таким образом, мое счастье или несчастье зависит от моих мыслей. Я могу думать о том, чего у меня нет, и печалиться, а могу посмотреть на то, что у меня есть, и радоваться. Я могу увидеть ту желанную вещь, которая есть у другого человека, а у меня нет, и опечалиться. Или я могу сказать, «Боже, у тебя для меня есть прекрасный план, и я ни с кем не должна себя сравнивать. Я могу быть счастлива прямо сейчас». Я слышала не одну историю, которая наглядно иллюстрирует то, о чем я говорила. Одна девушка училась в колледже и написала своим родителям такое письмо. «Привет, мама и папа, я хочу рассказать вам кое-что, но сначала сообщаю вам, что со мной все в порядке». Дело в том, что в доме, где я жила, случился пожар. Я не могла покинуть здание, и мне пришлось прыгать со второго этажа. В результате я сломала обе ноги и лежала в больнице. В больнице я повстречала прекрасного парня, который там работал. Мы стали хорошими друзьями, поскольку дом, в котором я жила, сгорел, и мне некуда было идти после выписки, и этот парень предложил мне поселиться у него. Мы живем с ним вместе уже несколько месяцев, и я хочу вас поздравить, скоро вы станете бабушкой и дедушкой. «У меня скоро родится ребенок, я уверена, что вы поймете меня и не осудите моего избранника. Дело в том, что у него инфекционная болезнь». Думаю, вы понимаете чувство родителей? Далее она пишет, «Дорогие родители, это была только шутка, на самом деле я только что провалила экзамен по английскому». Могу вам пообещать, ее не буду ругать за то, что она провалила английский. Родители будут счастливы, что она всего лишь провалила английский. Я хочу, чтобы кто-то сегодня посмотрел на что-то иначе. Неважно, как вы печалитесь по поводу ваших обстоятельств, все не так плохо, как могло быть. Неважно, что происходит сейчас в жизни людей, которые присутствуют в этом зале и те, кто смотрит меня по телевизору. Всегда есть тот, кому сейчас хуже. Часто мы думаем: хотел бы я оказаться на твоем месте? Почему я не родился вместо тебя? Но дело в том, что мы хотим иметь только светлые стороны чьей-то жизни, а у всех есть и свои проблемы. У всех в жизни происходят неприятности, у всех бывают трудности, с которыми приходится бороться. Прямо сегодня я получила письмо от человека, который жалуется на свою жизнь. Все не так, как нужно. «У меня здесь все плохо, и здесь тоже плохо. У меня нет того и другого, у меня нет всего и этого. Мне не нравится то место, где я нахожусь». И дальше все письмо в таком же духе. Я позвонила этому человеку и сказала, «Если бы вы побывали там, где была я...» Я рассказала ему о том, что видела в той стране третьего мира, из которой только что вернулась. Вы бы сразу полюбили то место, где вы находитесь. И, и не только это, вы полюбили бы свою жизнь. И провела какое-то время в одной деревне, в горах, с людьми, no у которых не было нормально проточной воды и электричества. Они, Они готовят еду в яме, яме, вырытой в земле, на горячих камнях, на огне, который добывают рением, потому что у них нет спичек. <laughs> they get, they Они купаются раз в неделю в лучшем случае. Я не переношу грязь. Меня раздражает, даже если я один день не могу принять душ. На следующее утро я сказала Дэйву, «На мне еще один слой грязи». Я так благодарна за воду в кране. Я так благодарна за горячую воду. Мне нравится ванна. Аминь. Посмотрите на свою жизнь иначе. Посмотрите под другим углом зрения. Несколько лет назад я посмотрела фильм «Пять человек, которых вы встретите на небесах». Кто-нибудь смотрел этот фильм? Хорошо. Если нет, то вы захотите посмотреть его после того, как я вам о нем расскажу. Честно скажу, сначала он немного скучноват. Мне нравятся другие фильмы. Мне нравятся быстрые действия. Но я досмотрела фильм до конца. Там рассказывается о человеке, Эдди, которому не нравилась его жизнь. Он не был доволен тем, что преподнесла ему судьба. У его родителей был собственный парк развлечений, но Эдди постоянно рвался оттуда. Ему не нравилось там находиться. Ему не нравилось там жить, и, конечно, не хотелось там работать, когда вырастет. Но обстоятельства сложились так, что ему пришлось жить и работать в этом парке всю жизнь, несмотря на то, что он совсем его не любил. Эдди не любил свою жизнь, думал, что живет зря, чувствовал, что его жизнь проходит впустую. Он считал себя неудачником, а потом он умер и пошел на небо. Небо в этом фильме отличается от того образа, который мы можем себе представить, исходя из Библии. В этом прообразе Небесного Царства вы сами можете выбрать место, где вам жить дальше. Если он, например, хотел постоянно жить на пляже и просто лежать там под солнцем и развлекаться, то это было возможно. Он мог оказаться везде, где бы только захотел, и это было бы его идеальной жизнью. То есть там на небесах вы могли бы выбрать ваше идеальное место. Но прежде чем туда попасть, вам нужно встретить пять человек, на жизнь которых вы повлияли тем или иным образом. Он встретил этих пятерых. Оказалось так, что некоторые из этих людей закончили свою жизнь в этом парке развлечений. Кроме того, кое с кем он познакомился во время Второй мировой войны. Герой этого фильма, Эдди, тем или иным образом повлиял на жизнь этих людей. Притом, без его участия, они бы не оказались на небесах. После разговора с этими людьми, Эдди начинает понимать, что для них работа Эдди в парке развлечений была очень важна. Он увидел, насколько важно для других людей было то, что Эдди был там, где он был. В частности, что он был во время войны в определенном месте в определенное время чтобы послужить определенному человеку, когда это было так необходимо. Верим ли мы, что нашим путем управляет Господь, или это просто случайность? Нужно. Часто, когда нам не нравится то место, где мы находимся, мы говорим, «Что я тут делаю?» «Для чего я должна пахать на этой ужасной работе и встречаться с этими странными соседями?» И так далее. В конце фильма Эдди должен выбрать место на небесах, где он будет проводить свое время. В результате он выбирает тот парк развлечений, который ненавидел всю свою земную жизнь. Каков же смысл этой истории? То, что вы так ненавидите, может стать вашим любимым занятием, если вы взглянете на это по другим углом зрения, если вы посмотрите на все с Божьей точки зрения. Тогда вы будете счастливы именно там, где сейчас находитесь, вместо того, чтобы все время мечтать о чем-то другом. Но если все же в вашей жизни вам что-то не нравится, то вы можете молиться об этом. Но при этом позвольте Богу сделать вас счастливыми там, где вы находитесь сейчас. Думаю, Богу надоели ворчливые люди. У кого из вас дети часто бурчат? Кому это надоедает? Я больше не хочу слышать твоих жалоб, у тебя все есть. Ты просто не представляешь, как Бог тебя благословляет, и не понимаешь, как мы много делаем для тебя. Да, мы порой читаем такие нотации. Бог сегодня тоже хочет прочитать вам подобную лекцию. Вы не представляете, как вам повезло, так что я не хочу больше слышать ваших недовольств. Кроме того, недовольство — это совершенно пустая трата времени. Бог никогда не идет на поводу жалобщиков. Аминь. Я думаю, что люди становятся несчастными, потому что потеряли смысл жизни. Итак, давайте немного поговорим о целях. Каждый человек должен понимать, что он живет не напрасно. Мы живем на Земле не для того, чтобы подсчитывать заработанные нами деньги. Мы живем не для того, чтобы быть круче всех. Мы живем не для того, чтобы взбираться по лестнице успеха и получить известность. Мы живем не для того, чтобы быть краше всех или быть самыми популярными. Мы живем, чтобы приносить плоды Духа, слушаться Бога любить Бога и людей и радоваться своей жизни Иисус умер чтобы мы могли радоваться своей жизни он сказал я пришел чтобы вы могли наслаждаться жизнью и сейчас понимаю что сварливость можно по праву назвать грехом. Если я несчастна и постоянно ворчу на всех, то должна вспомнить, что Иисус пришел в этот мир и пострадал, чтобы мы могли радоваться своей жизни. Так что мне нужно как-то изменить свое отношение, чтобы иметь возможность радоваться. Но же воздайте Богу славу. Примите решение жить в послушании Богу. При этом вам нужно поставить Бога на первое место, отдавая ему предпочтение во всем. В таком случае все в вашей жизни встанет на свои места. А когда все в вашей жизни встанет на свои места, то вы будете совершенно довольны своей жизнью. Удовлетворение приносит радость. Псалом 83:11. Ибо один день во дворах твоих, Господи, лучше тысячи где-нибудь в другом месте. Сотрудники Центра Мечта в Сент-Луисе служат мужчинам, женщинам и детям из бедных семей, предоставляем 25 видов помощи. Наш отдел питания обеспечивает людей едой каждый день, а ежемесячно мы кормим более 300 семей. Нашей целью в этом году было раздать 60 тысяч порций еды, но из-за ситуации в экономике мы видим, что нам нужно раздавать больше. Поэтому мы раздали 82 тысячи порций, и наша новая цель – раздать в этом году 100 тысяч порций. Когда наши запасы продовольствия почти истощились, то участницы женской конференции 2009 года предприняли акцию «Революция любви» и пополнили запасы. Мы попросили людей принести свои продовольственные запасы и собрали более двух тонн еды, что составляет около 6 тысяч порций. Всю эту еду мы собрали в нашем центре «Мечта» и кормим здесь семьи с понедельника по пятницу. Этот проект обеспечивает горячим питанием после школы около 600 детей, а также есть сухой поег. Все это помогает детям открыть сердца для Бога. Такой груз упал с моих плеч. Я теперь не должна бегать и беспокоиться о том, чем сегодня накормить своих детей. Поскольку я инвалид, то получаю пособие. Но она заканчивается у меня еще до конца месяца. я прихожу сюда. Я беру немного еды и могу спокойно жить до новой получки. Есть одна пара в очень плачевном состоянии. Они даже не могут прийти сюда. Они лежачие больные. Один из наших пасторов носит еду этим людям. Сейчас этой женщине лучше, ее каждый раз привозят в церковь. Вся семья была спасена, когда получила несколько упаковок еды. Наполняя желудки людей, мы помогаем им открывать сердца для спасения. Хорошо, что есть кто-то, кто заботится о нас. У нас есть надежда. Я хочу поблагодарить всех, кто жертвует финансы на служение рука надежды. Ваши деньги идут на то, чтобы снабдить людей пищей. Мы кормим целые семьи и благодарим вас за эту возможность от всего сердца. Знаете ли вы о том, какой невероятной силой обладает молитва? А ведь между тем мы можем молиться всегда и везде. Даже мысль, обращенная к Богу, тоже молитва. Молитва — это величайшее таинство, это способ общения с самим Создателем. Соединяясь с Богом в молитве, мы получаем от Него мудрость, утешение, наставление и силу, необходимую для достижения успеха. Если вы хотите получить от нас в подарок книгу Джойс Майер «Молитва, изменяющая жизнь», свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. В Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру. Вместе с вами мы кормим голодных, одеваем бедных и несем Евангелие всем народам. Посетите сайт joysmayer.ru. Здесь вы сможете оставить свою молитвенную нужду, больше узнать о книгах и программах Джойс Майер и о том, как стать нашим партнером, чтобы нести любовь Христа всем людям.